Приветствую, с вами Сергей Бердачук. И в этом видео я расскажу, как повысить конверсию продающих вебинаров, как заставить людей покупать ваши продукты. Особенно сейчас, когда развелось очень много гурят, как мне написали в комментариях, которые бесплатно раздают, рассказывают те материалы, которые реально ценные, но опять же... Качество. Качество они не дают. Вот в этом как раз и основная фишка. Чтобы ваша конверсия, ваших вебинаров была на высоком уровне, вы должны людям давать ценность, давать им качество, показывать, что вы специалист, что вы действительно умеете и продавать, и помогать людям достигать их целей. В общем, это и есть основная фишка. Это одна из основных фишек. Вторая фишка в том, что есть понятие триггеров. То есть вводите людей во время вебинаров в состояние некоторых действий, то есть приучайте их. Знаете, вот как собака Павлова. Щелкнул, сделайте то-то. Щелкнул, сделайте то-то. Вот все операции, если вы обратите внимание на, семи, на вебинарах, тренер всегда при, в большинстве случаев предлагает сделать какие-то действия. Например, поставьте плюсики, ответьте да или нет. И в ходе всего семинара люди при, при, приучаются делать то, что вам надо. Обязательно внедряйте эти техники и в конце обязательно предлагайте товар. Показывайте ценность и предлагайте ваше уникальное предложение, ваш офер, чтобы людям было действительно интересно купить то, что вы предлагаете. Внедряйте эти, эти техники и удачных вам продаж!